Завтра в бизнес-клубе на проспекте Мира, 85,6 часов, Алексей Зиновьев будет учить нас управлять своим временем, распределять его грамотно, понимать, куда время уходит нецелесообразно, и все пришедшие получат а, книги по тайм-менеджменту, которые Алексей а, сам читал, применял знания из них. А я хочу рассказать о книге, которую я читала несколько раз, она у меня давно, а книга выпущена в 2001 году, и в ней очень хорошо структурирована информация. Она мне в свое время помогала управлять своим временем. Но давно ее не перечитывала, уже, видимо, пора, потому что огромные затыки в этом плане. Здесь много календарей, упражнений. Я все это выполняла. Здесь заложены страницы, подчеркнута полезная информация. Поэтому у всех, у кого проблемы... Со своим временем и с его рациональностью, пожалуйста, завтрак нам в 6 часам на проспект Мира, 85.